первому вопросу. Слово я предоставляю Николаю Ивановичу Булаеву. Да, вот, да, пожалуйста, нам включите город Санкт-Петербург в режиме видеоконференции. есть путь? Да, здравствуйте. Так, Алла Викторовна Егорова, зампредседателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Виктор Александрович Миненко, член уже Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Николай Иванович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Александр, уважаемые коллеги, мы сегодня в рамках заседания Центральной избирательной комиссии рассматриваем вопрос о кандидатуре на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Я не буду напоминать детально. Процедуру этого назначения, предложения, скажу одно, что Центральная избирательная комиссия в рамках своих полномочий сегодня рассматривает вопрос о предложении этой кандидатуры для того, чтобы избирательная комиссия города Санкт-Петербурга наше предложение рассмотрела и приняла по нему то решение, которое считает для себя возможным. Что касается кандидатуры, которую предлагает Центральная избирательная комиссия, то в проекте постановления все изложено достаточно подробно. Это кандидатура Миненко Виктора Александровича и Светлана Александровича Миненко. Все члены Центральной избирательной комиссии практически без исключения имели возможность детально познакомиться, поговорить, задать вопросы на Элок сам прошлый раз говорила и я еще раз напомню, что буквально недавно, практически целый день с утра и до вечера Виктор Александрович имел возможность пообщаться и не только с членом Центральной избирательной комиссии но и поработать в аппарате Центральной избирательной комиссии для того, чтобы получить ответы на некоторые вопросы или ответить самому на некоторые вопросы и я думаю, что уже на прошлом заседании Центральной избирательной комиссии, когда мы рассматривали кандидатуру Виктора Александровича для предложения о назначении состава избирательной комиссии губернатору э, города Санкт-Петербурга мы достаточно подробно обсудили и профессиональные э, возможности и те задачи, которые предстоит решать избирательной комиссии города Санкт-Петербурга и Виктор Александровичу, да, в том случае, если э, комиссия города Санкт-Петербурга поддерживает наше предложение уже как председателем Санкт-Петербургской комиссии э, городской избирательной комиссии. При этом мы говорили о том, что на сегодняшний день немало проблем, которые требуют очень активного и оперативного решения. И мы считаем, что в данном случае Виктор Александрович эту задачу понимает. И я думаю, что и члены член городской избирательной комиссии понимают перечень тех проблем, которые существуют. И я думаю, что у нас у всех одно желание и устремление эти проблемы не только видеть, но и решать. Предлагаю членам Центральной избирательной комиссии под, поддержать тот проект постановления, который у вас находится на руках, который подготовлен, в том числе по согласованию с вами. И суть этого постановления предложить для, на должность председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Александровича Миненко и... Предложить городской избирательной комиссии, членам городской избирательной комиссии данный вопрос включить в повестку дня и рассмотреть наше предложение. Спасибо. Спасибо, уважаемый Николай Иванович. Я бы хотела, прежде чем я поставлю на голосование, предоставить слове слово Виктор мне Егоровы поскольку ну дальше мы скажем, мы получили ваше обращение. Позже я, я, я, я также публично я на него отреагирую. Сегодня вот хотела бы просто перед тем, как мы поставим вопрос на голосование, чтобы вы несколько слов сказали то, что вы считаете нужным, пожалуйста. Елена Александровна, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии, то совещание, то обращение, которое вы получили из Санкт-Петербургской избирательной комиссии, было написано, следуя основным принципам избирательного права. Это коллегиальность, открытость, законность. И, конечно же, мы не могли не прислушаться к мнению политических партий, не провести вот это совещание. А... Санкт-Петербург – непростой город, это город демократическими традициями и, конечно же, различные мнения и различные <клес> мнения политических партий по кандидатуре председателя. Шесть лет, как вы уже видели из обращения, было руководство авторитарное такое, скажем, единоличное, то есть не коллегиальным органом подменялось, как избирательная комиссия коллегиальный орган, а именно такое авторитарное. Поэтому... Вот вследствие этого было так, поступило такое обращение по инициативе политических партий. Никаких. Ну, я так понимаю, вы как Единая Россия, да там у вас есть члены, да? Единая, вот таких, Россия, партия роста, угу. Единая да. Россия, партия Роста, Единая Россия, партия роста, КПРФ и партия Яблоко она высказала в публичном пространстве, Апоковска но на не да. она. не подписывала. Она не подписывала, но она в СМИ выступала, Хорошо, поэтому. Спасибо. Да, пожалуйста, Николай Иванович, вопрос задать. Не хотел задавать, но поскольку упомянул, что партии, есть какое-то официальное формализованное решение этих партий, которое поступило в городскую избирательную комиссию от имени этих партий? Партия это тоже, как вы говорите, коллегиальный орган, который действует публично и демократично. Вот хотелось бы понимать... Кто выступил от имени партии, каким образом это обращение было формализовано? Нет, это, Нет, это были члены комиссии, которые. Тогда нам стоит ли говорить, партии. что поступили от имени партии. Тогда вы и говорите от имени членов комиссии. В комиссии. здесь вообще комиссии. никакого отношения к этому не имеют, как я понимаю. Алла Викторовна, ну, представитель еще второй вопрос мне очень отрадно слушать от вас эти слова о гласности прозрачности замечательно просто хотелось бы спросить когда вас комиссия назначала и секретаря комиссии а? же, то есть вы, да вы также гласно то есть это обсуждали по крайней мере мы например нас вы не ставили в известность консультации с нами никто не собирался проводить может быть там у вас на вашем уровне это точно так же гласно все проходило или нет? Да. Да. Да, да только почему-то кого то да, да. не знает. Это было ваше право, вы нас не, никто не уведомил, это было дело комиссии, мы в это не вмешивались. А то, что касается председателя, это наша квота. Центральная избирательная комиссия. Что бы я хотела сказать? Может быть, позже? Проведите сначала, да. Давайте сейчас проведем голосование, а потом довольно, скажем, развернуто я и, думаю, Николай Иванович, как куратор, мы ответим на те вопросы, которые вы поставили в своем обращении. Можно, коллеги. Можно, можно да, пожалуйста. Э, уважаемая Элла Александровна, уважаемый Николай Иванович, э, есть регламент Центральной избирательной комиссии. Вот сейчас мы рассматриваем вопрос. Если вы что-то хотите сказать, Александр, так вы говорите до голосования, а не после голосования. После голосования непонятно, что это будет. Хорошо. И вообще, вот У -у -у. эта вот практика, когда на заседании... О чем-то говорится вне вопросов, она уже сейчас вызывает возражения со стороны субъектов Российской Федерации. Поэтому давайте все-таки рассуждать в рамках вопросов. Первый раз слышу о возражениях. Назовите, пожалуйста, субъект, раз субъекты Российской Федерации, в лице Председателя, сами могут высказать свои возражения. Мы их ждем, пожалуйста. Без анонимных обобщений. Что за практика? Что касается вопроса? Хотите сейчас, коллеги, как вы поддерживаете? То есть мы, поскольку с вами, скажем, на предварительных совещаниях довольно подробно дискутировали по этому поводу, если вы считаете необходимым сейчас, в преддверии голосования, хорошо, я готова. Можно? Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я все-таки предлагаю, так же, как мы обсуждали на предварительном совещании, рассмотреть вот этот вопрос как бы состоящим из двух частей. Первую часть мы рассматриваем и формализуем в виде принятия или отклонения проекта постановления по кандидатуре Виктора Александровича. А после рассмотрения этого вопроса у каждого члена Центральной избирательной комиссии, как Алвидна сказала, в рамках демократичности процедур, есть возможность высказать свои суждения по ситуации, которая на сегодняшний день, как мы считаем, все-таки требует обсуждения. Поэтому предлагаю эти вопросы разделить и провести голосование. Спасибо. Коллеги, Ваши... Поддерживайте, да, тогда, поскольку мы здесь еще раз говорю подробно, и каждый член ЦИК, который был, встречался, э -э, скажем, с Виктором Александровичем, мы это обсуждали, тогда я оставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Спасибо, Виктор Александрович, мы вас поздравляем с тем, что вошли в комиссию, Благодарю которая вас. будет требовать серьезной реформации, на самом деле, не только комиссия. У нас довольно серьезные претензии, э, недаром я сама лично выезжала, и уважаемая Алла Викторовна, у вас была возможность, когда я приезжала в октябре, когда специально, чтобы не вынося ссоры за зубы на закрытом встрече с вами более двух часов, мы обсуждали весь этот блок проблем, которые существуют в избирательной системе города Санкт-Петербурга, Откровенно я вызывала, и я вас вызывала на откровенный разговор. Практически никто из вас ничего не сказал. Приехал председатель. Там душу выкладывала, встречалась с наблюдателями, с партиями, с вами, для того, чтобы как-то все проблемы вытащить, понять, в чем нужна помощь. Почему-то вы тогда все, не, не скажем, забыли о гласности, о и о прочих таких красивых вещах, о которых сегодня не говорите. Вот пишите за последние 6 лет, но инициатив, ну если 6 лет, да, там целый ряд членов комиссии давно уже давным-давно у избирательной системы, что за последние 6 лет сложилась ситуация, при которой деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии, как коллегиального государственного органа зачастую подменялась негласной, неоткрытой работы ее аппарата под единоличным руководством председателя комиссии. Я хочу вас спросить, уважаемая Алла Викторовна, вы как заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, рядовые члены комиссии, ставили этот вопрос о неудовлетворительной работе о то, что порочная работа со стороны председателей там, предыдущих, ну вы сейчас новые, ладно, давайте скажем вот в этом составе, о том, что комиссия работает, не, скажем, не, со, не должным образом. По крайней мере, на этой встрече в апреле я не слышала ни с вашей, ни, со стороны, ни с чьей, либо со стороны членов комиссии данной претензии. Более того, именно Центральная избирательная комиссия, вот ее новый состав, как только мы пришли, в 16, скажем, в 2016 году, сделали, это наша была инициатива по итогам изучения тех безобразий, которые проходили на выборах 2014 -го года и на муниципальном уровне, при выборах губернатора, предложили, выразили, предложили, скажем, и работали, предложили уйти бывшему председателю комиссии. Это наша была инициатива. Со стороны членов комиссии, которые тем более давно работают, такой инициативы не было. Если их не устраивало, тот, скажем, порядок работы, который был. То же самое в отношении Панкевича. Я вам скажу, хочу сказать, что мы не зря. И выезжали наши коллеги в Санкт-Петербург не раз, и я проверку комплексную проводили. Вы знаете, сложное ощущение вот даже по итогам выборов президента у нас действительно серьезных претензий нет выборы в целом прошли лучше чем когда либо Там по целому скажем вот как сказать какие то сомнения высказывать скажем по поводу их легитимности нет в целом благодаря нашим совместным усилиям но Целый ряд системных дефектов, таких хронических проблем, системных проблем, которые тянутся уже давно из года в год, они, к сожалению, остались. И опять-таки, когда была наша инициатива для назначения нового председателя, мы надеялись, с учетом его опыта, что он, по крайней мере, сделает все возможное вместе с вами для устранения этих системных дефектов. По итогам всех проверок мы фактически, я вот сейчас уже признаюсь, не хочу говорить, мы готовили постановление, проект вот постановления даже лежит передо мной, о выражении, да, скажем, признать работу комиссии Санкт-Петербурга неудовлетворительной по работе, скажем, по итогам всех проверок и выразить недоверие председателю. Ну, уж Панкевич ушел, вы остались, вы работаете. К сожалению, и в апреле не получилось у меня вот, скажем, откровенно вызвать вас на откровенный разговор, чтобы услышать, а что же вы как члены комиссии хотите, чтобы, что надо сделать, чтобы изменить работу комиссии. К сожалению, и со стороны комиссии на протяжении этих двух лет мы особой поддержки не получали. Помните, вот я не хочу, ну вот господин Березин, да, вот он тоже подписал это обращение. Я хочу просто напомнить, 2016 год, когда госп... наш член ЦИК, когда безобразие творились в 217-м округе, и мы, ЦИК, принял решение, скажем, побудить ТИК, провести пересчет голосов, горой насмерть стал ТИК, чтобы этого не делать, какая была роль? Городской избирательной комиссии. В лучшем случае никакой. Вы ни разу нас не поддержали в тех усилиях, которые были направлены на очищение избирательной системы из Санкт-Петербурга. Эти бесконечные дрязги, извините, у вас в комиссии какие-то непонятные. У нас есть претензии, как и со стороны, там, скажем, то, что касается сложить какая-то параллельная система выборов. Я не знаю, что хуже, то, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия в целом не контролировала ситуацию по многим аспектам. Или она сама принимала участие в всех, скажем, я считаю, даже злоупотреблениях, о которых я ниже скажу. Я не знаю, что хуже. И то плохо, и то другое плохо. Я не я, я тут ха моих хата краю. Зачем тогда 8 человек у вас работает, 4 подписанта, кстати, на штатной основе, если у вас аппарат все решает, за что зарплату получаете? Почему вас нигде было не слышно, не видно? Да, вот кроме обращения, уже 24, да, в апреле, по-моему, после моего визита, там пять человек подписали что, о том, что вот надо менять как-то работу, негласная на работа. Основные претензии комиссии. Я еще раз хочу сказать, ни разу вы нас не поддержали в наших усилиях навести порядок. У нас есть претензии, когда пытаются на тех или иных уровнях выборов, особенно это касается, почему мы очень опасаемся грядущих выборов муниципальных. Там вообще полное безобразие. Я даже не скажу, что там есть какая-то параллельная система контроля или команды, как им работать. Там сколько их, столько командиров. Каждый начальник местного, колодка, в большей степени влияет на комиссию, чем городская избирательная комиссия. В своих интересах, экономических интересах. УИКи формируются таким образом, что там, я не знаю, они экономически зависят от местных начальников, депутатов и так далее. По целому ряду аспекту неблагодарительная роль представителей законодательного собрания – Максимальная претензии у нас есть замгубернатора Серову по этому поводу тоже. А что касается, ну от вас ничего, никаких принципиальных предложений и замечаний, что надо делать, что в рамках вашей компетенции, а что выходит за, раш, за рамки вашей компетенции, не было и нет. Хотели обращение открытого? Хорошо, я вот открыто отвечаю. Вот смотрите, я вам просто несколько фрагментов из нашего несостоящегося постановления. Мы решили все-таки не идти на эти радикальные меры, все-таки найти человека, который не ангажирован, независим, не от исполнительной, не законодательной власти в той ситуации, которая сложилась в городе. Почему была? У нас, я еще раз хочу сказать, были наши, вот я была лично бы рада, если бы комиссию возглавил Цепляев Сергей Алексеевича, знаю, уважаю, профессионал высокий, наш коллега Конкин бывший, прекрасный профессионал, человек, но это в нормальной ситуации, нормальных, они бы действительно, э, скажем, смогли справиться, потому что высокие профессионалы, хорошая репутация, люди. у вас экстремальная ситуация, и человек нужен бы такой, который в этой экстремальной ситуации не позволит ни со стороны законодателей, исполнительной власти, и кого бы то ни было, вмешиваться непосредственно в компетенцию работы комиссии. Вот почему мы обратились за помощью полномочному представителю Беглова сан что же, что мы вместе искали кандидатуру. Надо дать должное губернатору, он нейтральную позицию занял, не вмешивался, ни своих кандидатур не предлагал, ни когда мы предложили вот совместно, когда мы нашли кандидатуру э, Виктора Александровича, который э, действительно Питер божий знает проблемы более высокого, знает, что происходит на уровне исполнительной законодательной власти, и понимает, что только внутренними преобразованиями системы не решить, и не оздоровить всю избирательную систему города Санкт-Петербурга, если не изменить внешнее воздействие. И э, я хочу поблагодарить, да, э, губернатор предложил это формально, только он имеет право предложить. Наша квота. В этих условиях о каких согласованиях и с кем можно было говорить? У вас у вас там, я не знаю, какие-то сложились непонятные совершенно отношения, которые просто блокировали наши усилия, поздоровлению по ситуации. Вот я хочу сказать, несколько привести. Какие там претензии, вот почему у нас прохронические. То, что ненадлежащее рассмотрение комиссиями, избирательными комиссиями, Информацию о возможных нарушениях. Масса жалоб по этому поводу была. Отсутствие должного контроля <coughs> за нижестоящими комиссиями. Ну, практически, вы по целому ряду направлений их и не контролировали. Вот, понимаете? <coughs> Жалобы, целый ряд жалоб вообще не рассматривались по существу. Я даже могу там приводить, вот даже вот апреле там Самохина, Хромцова и так далее, и так далее. Ну, э, э, все ответы, в основном, отписки. Очень серьезно мы озаботились тем, что э, неудовлетворительная работа комиссий, которые э, сформированы на территории Санкт-Петербурга, со списками избирателями, это хроническая проблема, она не возникла сегодня, она не связана с мобильным избирателем, в впрямую. У нас как раз много было обращений по этому поводу. у нас многое вот мы проанализировали за все эти годы то что основной вопрос неоднократного отсутствия в списках избирателей из года в год из года в год люди приходят и себя не находят на участках мало что сделано в этом направлении То есть работа по регистрации учета избирателей, участников референдума, составлению и уточнению списков избирателей на территории Санкт-Петербурга должным образом не провозилась. С вас, со стороны, очень мало каких-то подвижек было. Ну, то, что касается по мобильному избирателю, вот я хочу сказать, ладно, все вот претензии, я их не буду там перечислять, их масса таких, сейчас уже это мы в рабочем порядке, когда будет действительно серьезная, я думаю, предстоит и необходима реорганизация работы комиссии. Я вот думаю, знаете, вот меня тоже удивляет, я вот была в сен... когда в апреле, я думала, вот разговор-то жесткий был, нелицеприятный. Я думала, что у некоторых членов комиссии, которые действительно есть совесть, они просто возьмут, напишут заявление просто уйдут. Ну нет. Вместо этого то, что мы сейчас имеем. Вот если говорить о всех вот этих хронических проблемах, которые накопились, их много. Основная проблема то, что должным образом комиссия не контролирует на ниже стоящей избирательной комиссии в полной мере. Но Бог с ними. Я сейчас не буду на них акцентировать внимание. Но я хочу акцентировать внимание на то, что перепоняло на чашу нашего терпения. Санкт-Петербург оказался единственным регионом благодаря работе вашей комиссии, которая фактически, если бы мы вовремя не выявили, могла дискредитировать весь наш новый, нашу новацию, мобильный избиратель. Единственный регион. Видимо, инициаторы тех техфальсификации, написания заявлений от людей, которые, видимо, плохо изучили этот механизм, не понимали, что мы все держим под контролем, что все их подвышки вылезут, что система контроля у нас очень жесткая. Слава Богу, мы это предусмотрели, мы воевремя вывели, предотвратили эту масштабную фальсификацию. Когда от имени избирателей писались заявления и направлялись, давайте-ка мы 4 тысячи в Дагестан отправим, давайте мы там 3000 тысячи направим в Ингушетию, в, этот, в Чечню, давайте-ка мы с Омиком, где всего 60 человек, а мы 80 направим, и так далее, и так далее. Я сейчас не буду, я подробно говорила о том безобразии. Вы знаете, у нас, когда мы собирались, учили наши председатели комиссии, всех 85 регионов, все сказали, руки не подадим Панкевичу. Почему за наш счет, почему вы считаете, что вы самые умные? Почему вы что поставили, извините, работу всех, все тщательно, все 84 региона сработали четко, грамотно. Никто не позволил себе эти безобразия. Кто у вас такой умный мы передали все поскольку со стороны комиссии после моего разговора я думала вы там поработаете посмотрите нет мы ни при чем кто что ж вы тогда за комиссии если вы в этом не участвовали вы процесс не контролируете. чего вы сидите чего зарбаты получается предотвратили это как надо было мы вот потом провели хорошо что мы предотвратили совместными усилия центральной избирательной комиссии и нашими коллегами всех регионов. Был у вас разговор нелицеприятный, внутренний, жесткий о том, что творится в комиссии, как вы работаете? Я вот посмотрела, там целый ряд, по целому ряду тиков, там уиков, серьезные замечания были, наши были рекомендации. Освободите занимаемые должности. Многие до сих пор работают. Освобождаете от председательства, в составе работают. Пересчитать фамилии не буду. Я думаю, что уже э, новый председатель этим займется. Там целый ряд. И мне говорили, и наблюдатели Санкт-Петербурга говорили. Я их даже просила, говорю, составьте список. Те вот, кому претензии быть, список одиозные, руководители ТИКов, УИКов, в которым были масса претензий, установленные фальсификации, дайте список, чтобы мы проверили. Вот посмотрели, проверили. Бережно некоторых так спрятали. Это ваша зона ответственности или нет? Я к вам приехала для серьезного разговора, я его не получила. Поэтому вот это обращение, открытое, которое сделали, вот я его открыто сегодня ответила на него. Почему бессмысленно, с учетом той ситуации нездоровой, которая сложилась в комиссии и вокруг комиссии, всего сейчас обсуждать. ваше право мы свою кандидатуру представили решение приняли ваше право мы в него не вмешиваемся то есть голосуйте как вы считаете нужным а мы будем делать дальше выводы вы там пишете что иную никакой иной кандидатуру из состава нынешнего комиссии мы не видим потому что ну я имею ну, просто не видим Она не будет предложена. Как хотите. Это ваше право. В любом случае, по итогам голосования, естественно, мы будем процед... делать то, что положено по закону. Ну, просто сразу скажу. У меня есть... Там прекрасные есть люди у вас в комиссии, часть. у меня, например, я не знаю, глубочайшее уважение к вашей Покровской, которая вот действительно одна из немногих, кто принципиально всегда, не боясь, несмотря не, не на присутствие вице губернатора, кого-то всегда принципиально какие-то свои замечания высказывает. Есть еще несколько прекрасных членов комиссии. Но уже с учетом того, что произошло, видно, что не по силам будет, так же не по силам вот нашим кандидатурам, это вот,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 он говорит, да какая там параллельная единая система? Это какая система ОПГ. Вот чему в я меня сегодня подробно объяснила наше решение. Почему мы остановились на кандидатуре, просили, я хочу поблагодарить Александра Бича Беглова за то, что вот Виктора Александровича. Помощь ему нужна будет, да. Он внешне все факторы знает, всю специфику Санкт-Петербурга, включая состояние правоохранительных органов, законодательной, исполнительной власти. Да, нужна помощь будет изнутри. Ну, если вы там проголосуете, не проголосуете, дальше будем вести разговоры по итогам вашего голосования. У меня все. Коллеги, если кто хочет что-то добавить, пожалуйста. Ну, хорошо, давайте, да, ну вот... Не будем, да? Хорошо, вот коллеги предлагают, мне вот пришла коллективная записка, что предлагают на этом остановиться. Тогда мы с вами прощаемся. Виктор Александрович, вам желаем успеха, мы вас не бросим в любом случае в этой ситуации, а там как посмотрим. да. Прощаемся с вами, Петербург, и переходим к следующим вопросам. Да, Всего доброго.